Всем привет! Вы на канале Мистер Диньяс. С вами Дин. И мы сегодня будем заниматься ФНАФом. Кто такой Кто такой? Я расскажу, когда мы войдем в Minecraft. Мы зашли в Minecraft, нажимаем кнопку Ой, выбираем нужную карту и заходим на саму карту. Русскомир, да. Я вам делаю небольшой сюрприз. Как видите, у меня был стол желтый, и я его совсем поменял. Но это не тот сюрприз, которого ожидали. Я построил вот эту церковь на Ф1. Тут табличка. На Ф1. Табличка. Входим. Идем. Идем. идем. Видите, я тут все обустроил. Фонарики. Ну, жалко, что дождь. Ребята, я не использовал команду. Он сам пошел. Подбираю вас. Поднимаемся по с копейка. У меня красивая тропинка получилась. По тропинке. Почему я не и Потому что так неинтересно. Можно по, по, по тропинке пойти. Как видите, я все продумал. Все обустроил. Тут, как видите, тут все из шерсти, вот офис. Теперь расскажу, что такое Фредбер. Фредбер совершил укус восемьдесят семь. Но я не буду говорить, что это такое, хотя он совершил... Фу, что я придумал, блин? Он ничего не совершал. Он просто матроник который можно надеть костюм. Так. Откройте дверь так я в офисе уже показывал они показывали своих эмотроников вот эмотроники бони фрези чика тут можно зайти вообще туалеты. я зайду в мужской то есть где мальчики тут у нас тумзик такой же тумзик и в этой двери поэтому не буду вам показывать ну, на всякий случай покажу, чтобы вы уверились, что там тоже такой же. И выйду. И тут у нас марсиская. Да, вот тут. Я еще потом сделаю склад, добавить меня присоединю. Он идет в склад. Тель. Но этот склад подвал я сделаю. Тут можно закрывать двери. Энергии тут никакой нет. Работает фонарь, везде фонарь работает. А теперь выйдем и пойдем строить. И Матроника в следующей серии поставил, там четвертого, пока у нас есть. Так, где, а вот, вот. Вот где будем строить. Это ФНАУ 4. Так, что-то. Лагай, Сина. Меня просто выйти, да. Итак, ребята, меня подлагало. Все вылетело. Потому что из, из, из, из, из этого лага поменялось время суток. Был дождь и было темно, а сейчас утро стало. Да, рассвет. Только прошел. Не понимаю. что за меня. Да, не знаю. Наверное, что случилось. Итак. Все было, у меня в руках, я зря летал. Я просто делаю фундамент, все, вверху. И, по и пойдем, все, да, Старистый блок. Надо все, чтобы тут хватило. Ух, маленький тут. Тут саму сценку, тут коридор, тут коридор и саму комнату. Да, мы так сделаем. Сначала надо покрыть все деревом, да. Чтобы было красиво. Ну, не все будет дерево. Вот, например, кухня пол будет не из дерева. А будет угадать что... из чего? Эм... Из... Из, по-моему, из... Вот это по камню. Дерево такое. ха хе привет. Пока. Ой, куда ты упрыгал? Куда ты прыгал? Стоять! Пикачу! Пикачу! Пикачу! Пикачу! Пикачу! Пикачу! Пикачу! Пикачу! Ну хватит, доставаем животных. Пусть они живут спокойной жизнью. Достаем. достаем. Зато еще попрыгают. меня. Да. Ой. Переборшил один волк. Тик, я убегся. Сейчас майки маленький Но Ну, вот, как обычный дом. Обычный, как будто обычный. Да. Голубой. Голубой где у нас? Голубой. Ты куда девался? Вот голубой. сильно Голубые. Дом снаружи будет такого цвета. Крыша будет. Ступеньки, кстати, надо. Я крышу. Дом угловой. Кто не знает. Он реально угловой. углом просто. Показывает. Почему он угольный? Потому что это угол, это кухня. Я сейчас это не сделал, надо сделать. Угловой же дом. У нас большой квадрат. И тут будет угол. Конечно, сначала сделать надо этот угол. Тут стенка, тут коридоры, тут контур, да. И шкаф. Кстати да, же, в шкафе должен быть проход снаружи. Там должен быть секретные двери. Да. пошел. Не мешай мне стройку. Что-то я скривил. Один угол. И все нормально. Можно отстроить угол. Красивый домик получается. Ну, как, как он баусы хотя бы. Теперь я подничу вверх и посмотрю, что у нас получается. Так. Какой же он большой и красивый. Да. Тебе делаем стены. <с Gabon> Хорошо, я сказал, стены делаем, да. Да, стены. И стены. У нас будет такие стены за этим. У нас будет. Тут у нас нормально. Это надо побольше -по делать. В -бо. побольше. Так, ой, простите, Тупанул. А фу ты, у меня же земля есть. Зарывай хорошо, да? И так делаем.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 Делаем пол. Так. Да. вами ребенка будет слишком потому что я его посвоил. Ха. И Если кто сказать, что вместо Храйек будет ребенок. Да, вот именно. Вот еще раз только. Надо нам немножко побыть одному. Ну, ход песню петь. Пора и Не знаю, в этом доме тут есть ход, но я его не видел, что-то. Да, ну сзади эта дверь-то Во, oh, блин, ночь наступает, пора домой. Эй, Тим, красиво! Пошути. Эй, на юг, играня, Идти, на юг, играня. Стираю управление, стираю управление. Падаю, падаю, падаю. А, у а, тебя управление. А, падаю, я, я, я, я, скоро. Тора. И теряю забудьте теряю лайки теряю правини, теряю правини, да. Куда я ве, э, отпустился на один этаж ниже. Вот моя семья. Пожалей, забыла на месте. Ты ты часы. Что... Ты ты часы понес. Берем. What Дверь где Фокси? И на и даст тут ведь чердак, да, настоящий чердак. Все-таки тут не весело. Узверка, комната у нас получится маленькая. использовать зачем ты делаешь такую маленькую колоду? А я ей скажу! Хотел! Потому что тут и так тесно. И тут всё не хватит места. Куда? Я сихи технически начинать начинала? Нет, нет, нет. Ты а давай побольше ты убесел. Поцелов. А не важно, пойду. Пауля, да. Итак, пойду домой. А пока по дороге мы прощаемся. Всем все пока дорогие друзья, с вами был Дин. Вы были на канале Мисс Леди и не забудьте не забывать ставить лайки. комментарий под видео. Когда я что такое, смотрите Дяшки Кукула. Дяшки мы прощаемся. Всем пока. И дальше.